Хорошая новость. Конца света в 2020 году точно не будет. Нам так сказал астролог. Мы к нему специально съездили, чтобы погадать на звездах. Хотите верьте, хотите нет, но вот вам прогноз на год крысы. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы поговорим о том, что нас ждет в 2020 году. В первую очередь повезет тем, кто родился в год бычков. быки Хватайте вашу птицу удачи в этом году. Она с вами. Тельцы, козероги и девы. Вы у нас находитесь под прицелом лучших звезд гороскопа. И в 2020 году вам будет вести практически во всех сферах жизни. Но в большей степени в вопросах карьеры вас ожидает удача. Что касается представителей водной стихии, в этом году будете, как всегда, успешны. Близнецы, весы и водолеи ступающий 20 год принесет удачу. Старайтесь, пожалуйста, во всех сферах жизни, а особенно в вопросах чувственных отношений, быть самими собой. Стрельцы, львы и овны – про вашу упертость за только ленивый, что не знает. В этом году она будет вашим оружием. Ваше лучшее качество в 2020 году это умение идти первыми в любых ситуациях. Год будет очень успешный в финансовом плане для всех знаков зодиака. Но есть у крысы ее любимчики. Это в первую очередь овны Девы вам приходят в этом году очень большие возможности в финансах раки и. Стрельцы. В сфере любви и чувств будут гарантированы стабильно прекрасные, лучшие отношения с существующими партнерами. Но ну а те, кто одинок, обязательно в этом году найдут свою вторую половинку. Это был астрологический прогноз на 2020 год. И я вас всех поздравляю с наступающим новым годом.